Бладбат начинают в атаке, дорогие друзья, а The Last будут обороняться, и чё, КС немножко как-то фризит. Так, все, не фризит. Нет, фризит или не фризит, не понимаю. Ладно, в общем, вроде бы никаких фризов нет, во всяком случае, потери пакетов нет сегодня, и слава богу, сегодня все хорошо. Интересное решение, кстати говоря, так, так, так, так, так, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, да, учитывайте, что превьюшечки карты Cobblestone у меня здесь, к сожалению, в барах нет, потому что карта неофициальная, как известно. И поэтому радар у нас будет пустой, хотя давайте, наверное, лучше я... А вообще, ладно, нет, все-таки пусть будет лучше без радара. Без разницы, по факту, мы и так будем переключаться и нормально все видеть. Бладбат в атаке уже установили бомбу. Естественно, на точке Б. Я не совсем понимаю, что команда The Last делает э, на точке А. И почему они вообще сейчас находятся в драгонлоре, когда в режиме напарники, в принципе, точка А с мидом не играется. Играется только исключительно Дропрум и э, точка Б непосредственно через лонг. Ну и здесь что-то не очень пахнет, честно Сказать, ретейком, конечно, пытаются Игроки обороны хоть что-то здесь сейчас Из себя э, изобразить Но фаст! Отличные два минус сп 250 Взрыв бомбы, все игроки На этой карте вообще все абсолютно Погибают, но раунд достается Команде Бладбат И их состав на сегодня, кстати, это Морфеус И фаст, а вот у команды The Last ребята, ну, не стали Особо заморачиваться со своими никнеймами Как вы видите, это, ну, будем называть Юзер 116 и юзер 118 Матч, к слову сказать, на вылет Проигравшая команда турнир покидает, как известно И сеточка, кстати говоря Я здесь даже подготовил вот такую вот замечательную штучечку Сейчас я вам ее вывешу Вот таким вот образом выглядит у нас турнирная сетка Хотите, ознакомьтесь, хотите, не ознакомляйтесь. Вот, собственно говоря ну и что, смотрим за очередным раундом Атака снова заходит на точку Б. Непонятно почему, в принципе, команда The Last э, практически на пофиг Относится к удержанию этой самой точки Морфеус остается с девятюхал с поинтами Но ставит хэдшот в голову юзера 116 -го. Остается 1 на 1 с юзером 118 А бомба, кстати, стоит Ну, достаточно комфортно Ох ты, какое попадание оставляет 4 хп у оппонента, хаешка добивает Да это 2-0, дорогие друзья. Вот даже и 2 на 2 умудряются ребята еще какой-то экшен создавать. Ну, это не прикольно. Ну, собственно, также хочу напомнить, что это матч э, четверть финала. Проигравшая команда турнир покидает, а победители выходят в полуфинал, где, кстати говоря, сразятся с командой э, Торетт Фэмили. И, между прочим, Торетт Фэмили очень жестко своих соперников в четвертьфинале отправили на выход Как бы опасно на таких ребят попадать Ну что, паст видит оппонента за статуей, пытается в него попасть Кстати, попадает, хаешечку еще туда залепляет, но Морфеус в результате все-таки убивает юзера И последним остается юзер 116-й свидание от юзера 116 3.0. Недолго смог игрок обороны сопротивляться, просто с фармилки <coughs>, получив в голову. Из-за этого и не играл за свою команду турниры. А, Шук, так ты не играл за, за своих на турнирах? Вот это я, кстати, не знал. Я, кстати, не знал. <coughs> так, и я вижу прям просто супер переподключение опять, да. Вот опять какая-то шляпа начинается, только что, возможно, у вас зависал стрим. Но сейчас, по идее, все должно быть нормально Было написано только что в АБСе у меня, что идет переподключение И битрейт был равен нулю Так что, если что, ребят, обновляйте страничку почаще Если вдруг какие-то косяки, просто F5 И надеемся, что это поможет Пока же у нас ситуация один в один Морфеус с Диглом выкидывает МКУ Непонятно, для чего он это делает, но он ее выкидывает А, чтобы подобрать автомат Калашникова Понимает, что оппонент где-то за кубом и ставит ему пульку, которой, собственно, достаточно для того, чтобы э, юзер погиб Да, был подвесон, сейчас все норм, ну слава богу Но вот все равно какие-то траблы все-таки есть Вот опять, кстати, написано переподключение, просто шикарно Шикарнейшая трансляция сегодня нас ожидает, дорогие друзья Все влагах и все э, к чертям, как обычно, катится И написано, что переподключение успешно Но хотя бы справедливости ради пропуск кадров ноль Хотя бы работает интернет Что ж, ладно, я постараюсь от этого абстрагироваться И комментировать В первую очередь матч А не то, что у меня Какие-то проблемы с провайдером Морфеус и Фаст До сих пор не зашли, кстати говоря На точку, хотя, в принципе Полминуты времени уже прошло Очередной, кстати, вылет ну, Нормальное явление Абсолютно нормальное явление Черт возьми, хочется просто взять и отпинать Эту поганую шляпу В виде Ростелекома Ну ладно Что поделаешь, ничего не поделаешь а, Татарочка, привет, привет Райчка Ну что, бомба установлена Я вообще в принципе удивлен Это редкость, когда 2 на 2 умудряются еще и поставить бомбу Потому что обычно игроки обороны Как-то находятся в точке И их просто так оттуда, оттуда тип, не выбьешь Но... Уже не в первый раз я замечаю, что даже в этом матче BloodBat ставят бомбу. Прикольно. Прикольно, потому что очень неожиданно. Я прям не понимаю, как такое получается. Ну что, у нас там вообще пропуски кадров лютуют. Лютуют, да. Опять минус стрим. Вот, вот, вот, вот, вот. Я про что и говорю. Все вообще супер замечательно просто, да? Просто супер замечательно. Давайте по новой его запустим в таком случае. Ну, бесподобно, бесподобно, короче, провайдер прикалывается. Все работало нормально, весь вчерашний вечер, а как сегодня нужно комментировать матч, все начинает идти по бороде просто. Супер! Юзер 118-й убивает фаста, попадает под размен от Морфиуса, мы получаем 6-0. И, да как-то ничего удивительного пока, что, судя по всему, команда BloodBud как минимум настроены гораздо круче играть, нежели... Нежели их соперники При том, что они находятся в атаке Атака, в общем-то, не сказать, что на Коблстоуне Прям такая сильная сторона Ну, на мой взгляд Конечно, есть люди, которым наверняка Будет как-то удобнее играться Именно что-то Когда ты сворачиваешь игру, то КС урезает сама кадры Да, причем здесь у меня не свернуто играет Я знаю Ну, типа я сворачивал игру всего один раз Вот, для понимания Я сворачивал ее, когда... Вот сейчас свернул, например то есть, когда я ее сворачиваю, еще и звук пропадает. Вот в чем, типа, прикол. Ну, я нажал, короче, перезагрузить трансляцию. Просто что-то с ОБСом. Потому что я нажал перезагрузить э, трансляцию. И, и просто она не перезагружается. И ОБС вообще подвис, как бы. Неплохо, неплохо. Ну, нет, на самом деле, конечно, очень плохо и печально. Но, как я уже сказал, я стараюсь абстрагироваться. Ребятушки, не обессудьте. Чатик чекаю редко. Нужно комментировать побольше все-таки игровых моментов. Фаст отличный чек, минус 118 И, э, В дропроме у нас находится Юзер 116 У него, кстати, есть аук Девайс достаточно э, такой Проблемный, я бы сказал, для игроков Атаки, но, увы, юзер не смог Им нормально распорядиться, оставив 24 Кп фасту э, Команда The Last Теряют возможность э, забрать первый матчпоинт в этой встрече Но отдают первую половину своим оппонентам целиком и полностью Счет 8-0 Ну что ж, ладно, в таком случае будем вещание вести для Твича Раз уж что-то с Ютубом не то Мне кажется, это просто возможно Возможно, мне просто кажется э, Но дело именно в Ютубе Возможно, именно Ютуб сейчас болеет А не... Мой провайдер 116-й с АВП отхлестал фаста. Морфеус обладает информацией по своему сопернику. Отправляется обратно в дропрум. И сейчас, видимо, будет все-таки поп попытка, как минимум, занятия сланга. Ну что, под дымочек или под флешечку все-таки? Пода что? Ну, естественно, дым в курятник, это по умолчанию. Само собой, была информация по э, вражескому АВП. И следом еще и флешка вылетает, и юзер 116 и просто потерял но попадает в голову Морфеусу. Это 8-1. Вот это не растерялся, называется. Прилетела и флешка, и также прилетела... Что еще? И дым прилетел. Но снайпер команды The Last все-таки нашел в себе силы э, взять и выстрелить. Да еще и в голову своему сопернику. Вот такая вот, короче, трагическая история. Как выясняется, скорее всего, все-таки все дело действительно в Ютубе. Именно он, видимо, чуть-чуть барахлит. А количество кадров, которые периодически теряются именно при э, самом Counter-Strike, это из-за хелсбаров. Они с последним обновлением почему-то просто стали дико лагать. И не знаю почему, что и как. Фаст, минус 118, последним остается все тот же самый 116, все с той же самой снайперской винтовкой. Выстрелы промах, 79 хп, туда полетел молотов, и теперь игрока обороны, в общем-то, должны убивать. И да, Фаст через смоки нашивает своего соперника, счет 9-1. К слову, кстати, такая вот маленькая историческая справочка, до сих пор ОБС не... Выполнил команду, которую, ему, которую я ему дал Я э, сказал остановить вещание, а он э, до сих пор его еще не остановил Ну, просто чтобы его перезапустить, мне нужно сначала его остановить Такая вот беда Ну, ладно, бог бы с ним Вообще сейчас хоть трансляция где-то идет Ребята, хоть какой-то чатик ответьте мне, пожалуйста YouTube или Twitch, что-то вообще транслируется сейчас или нет 116-й Забирает фасты и почти попадает в Морфеуса Буквально пары пикселей не хватило В очередной раз не хватило пары пикселей И теперь юзер не совсем понимает, где находится его оппонент Слышечка. Ну, хае туда... Нет, хае все-таки кидать не стал Ну, фейк по постановке бомбы Произошел визуальный контакт, а вот теперь уже не фейк по постановке бомбы ну, просто вот, опять-таки, на Твиче все окей, вроде даже не... не рваная картинка, вот, ну, вот видите, а у меня при этом сейчас написано, что трансляция вообще ни на одну площадку не идет Короче, это по ходу дела что-то то ли с ОБСом, то ли конкретно с Ютубом, потому что основной поток у меня идет на YouTube, а на Twitch лишь идет э, ретрансляция Ну, это как-то все равно не прикольно, конечно 9-2, 9-2, дорогие друзья, коллектив The Last уже в который раз, благодаря 116-му и его снайперской, снайперской, простите, снайперской, конечно же, винтовке, выигрывают второй раунд, в общем-то, только за счет него А ты не пробовал стримлабе работать? Пробовал, но мне функционал стримлаба, он, в принципе, такой же, как у БС но, скажем так... Чуть-чуть как-то мне вот интуитивно проще разобраться. Было в ОБСе, и я остановился на нем. Я ни в коем случае ничего против стримлапса не имею. И, может быть, даже в связи с этими проблемами попробую на него перейти. 118 -ый. Ах ты. Как был близок. Как был близок. Ведь прицел стоял прям аккуратно на голове соперника. Но вот не успел нажать на всего-навсего одну кнопку Маус-1. Этого было бы достаточно для того, чтобы отправить соперника на лопатки и выиграть раунд. Но 10-2. Все-таки 10-2. Коллектив BloodBat, ну, очень жестко играет против своих соперников. Причем даже нет, как таковых, каких-то тактических наработок. Есть, в принципе, обычные выходы под пару флешек и не более того. Вот это здравствуйте, юзер. При поднятии на лестницу оставил без головы фаста. И сейчас еще и девайс попытается забрать. Забрал. Забрал девайс, что означает э, для Морфеуса непростой раунд. Нужно забирать двух оппонентов. Один без девайса, но второй-то при этом уже... Разжил с калашом, а Морфеус еще и неудачный мув сделал, спалив свое местоположение Ну и теперь как-то уже, ох ты, вот это здравствуйте Но попадание в голову, надо сказать, было достаточно лайтовое, всего на 13 хп Морфеус, забирая 116 все-таки погибает от рук 118-го <coughs> Простите, дорогие друзья, 10-3 Пытаются The Last все-таки какую-то борьбу навязать Но это все немножечко тлен Попытка, как говорится, не пытка, но не очень, так скажем, просто идет у них игра. Даже невзирая на какую-то достаточно качественную снайперскую винтовку. В принципе, на дымы, которые достаточно долго могут держать игроков в атаке и не позволять им выйти. Но этими дымами, опять-таки, достаточно редко пользуется команда The Last. И я считаю, это, конечно же, большущее упущение, потому что смоки, ну... Многими людьми, видимо, недооцениваются Ну, в наглую 116-й сейчас пытается занять лонг Еще и в Морфеуса попадает Нифига себе А Морфеус в ответ просто легко и непринужденно забирает 116-го 50 хп против 100 118-й, конечно, в позиции э, гораздо более перспективной для победы в раунде Но минута до конца Побегать здесь, конечно, можно... Ой-ой-ой, какие неудачные тайминги. Юзер не успевает попасть в оппонента. Видит его, но не успевает попасть снова. По-прежнему 50 хп против 100. И фейк по постановке бомбы. Ну, это настолько уже избитая история, что, в принципе, кто бы на нее мог бы купиться. Очередной фейк. Здесь игрок обороны подумал, что он не мешало бы перезарядиться. И перезарядившись, забирает Морфеус. Ну, потому что вот эти танцы с постановкой бомбы, они, блин, ну, лишены смысла практически. Зачем эти фейки? Ну, возьми и поставь сразу. Это же будет гораздо проще. Все равно. То, что ты делаешь фейк по постановке бомбы, и так все прекрасно понимают, и никто вообще на тебя за это время не открывается, кстати, заметь просто, товарищ Морфеус. Это, ну, типа, не в укор, а просто как подсказочка такая. Два фейка по постановке пакета, и ни на один никто не повелся. Типа нормально. Флешка вторая, здесь юзер 118 совсем потерялся, и еще флешечка, ну а игроки обороны при этом, кстати, вот гранаты, заметьте, не используют 118 погибает, 16 разменивается, но последний минус все-таки за фастом, и счет в матче становится 11-4 в пользу коллектива Blood Bad. И вот, здравствуйте, да, и у меня опять какая-то вакханалия произошла, бары что-то то ли поменялись, то ли не поменялись Эх, непонятнейшая история Здесь у нас получается The Last а Здесь у нас получается бладбат, сейф И по идее должно Да, и теперь вот все нормально поменялось Непонятно, вышло обновление После которого бары перестали вообще Наполовину адекватно работать Найс, найс Фаст ну, должен был, конечно, по-моему, быть сейчас фаншот, но, увы. Увы, ах, это Counter-Strike попасть в голову не всегда оказывается так просто. Тем не менее, фаст все-таки 116-му залепил, а следом еще и со 118-м разобрался. Это 12-4, ну, убийство. Убийство команды The Last, а иначе тут сказать... В принципе, нельзя, потому что, как вы можете заметить, дорогие друзья, это, ну, в какой-то степени минус экономика, в какой-то степени минус мораль, потому что, вероятнее всего, коллектив The Last уже понимает, что пер перспектив, так сказать, все меньше и меньше. Но справедливости ради они есть. Главное просто качественно отыграть. Ну, здесь аркада от фаста и... Ладно, если 118-й юзер хотя бы пытался отстреливаться Я так и не понял, честно сказать Почему этого не пытался делать 116-й? Почему он просто рядом скакал? Кингуренок. 13-4 И совсем немного остается до победы на первой карте коллективу BloodBud А The Last тем временем Практически полностью лишились экономики. Второй армор это вообще нечто такое, о чем ребята из команды The Last, увы, не знают. Потому что с деньгами туго. Гранат нету И у юзера 116 нет даже банально девайс. Кстати, вот сейчас 116-го убивают. И 23 хп остается у 118 -го. Ну, тут такой молотов, не совсем, конечно, тайминговый. Морфеус с mp 9 Блин, ну, 23 хп у соперника, в общем-то, не так уж и много, на самом деле Поэтому даже мп 9 здесь вполне себе э, играбельные девайсы Даже на достаточно дальней дистанции И вот сейчас юзер 118 не заметил Нет, заметил При этом Морфеус вот все никак своего оппонента не мог увидеть но визуальный контакт случился 100 хп против 23, конечно, 100 должны выигрывать Флешечка и просто минус юзер 118 Очередное печальное завершение раунда, дамы и господа 14-4 Два раунда до победы и 10 раундов разницы Просто 10 Вдумайтесь, насколько в реалиях данного матча 10 раундов это много Ну, это очень много Это колоссальный отрыв, который, ну, просто, в принципе, будет, скорее всего, невозможно отыграть Ну, никак Как бы кто бы ни пытался, скорее всего, это не отыгрывается Здравствуйте, товарищ в дропруме, это юзер 118 Странно, почему сейчас игрок атаки Даже и не думал, что кто-то может поджать его в дропе Это очень забавно Ну и еще и выпадает бомба, да, то есть теперь Если просто игроки обороны будут бегать от своего соперника И не позволять ему забрать бомбу и поставить ее То раунд закончится победой Bloodbat. Так или иначе, юзеру 116-му придется сейчас двигаться и, ну, не сказать, что перспективы такие радужные, да. Здесь, напротив, ничего уже, скорее всего, не сделать. Минута до конца раунда. Ну, сейвиться это еще глупее, конечно, поэтому надо все-таки пойти, ну, хотя бы где-то что-то чекнуть и хотя бы где-то постреляться. Разве нет? Ну, Морфеус, понятно, просто находится в точке, чекает лонг, и его соперник, простите, его тиммейт Фаст, просто находится, ну, разумеется, в драпе, и больше ниоткуда игрок атаки прийти не может. Но игрок атаки, по секрету вам скажу, никуда и не хочет идти. 30 секунд до конца раунда, но сейвится при счете 14-4, это, кстати, сильно. Имея при этом девайс и имея ситуацию 1 в 2. Ну, то есть я не говорю о каких-то там... В одного, да, в, при полноценных матчах. Просто на, на что этот сейф нацелен? Сейчас не будет денег даже на второй армор во второй половине. Ой, во второй половине, господи, что это я. В следующем раунде, конечно же. Ну, здравствуйте, здравствуйте, приехали. Ну что, теперь у юзера 118 есть и Армор, и Калаш, а у 116 ничего, кроме засейвленного Калаша в предыдущем раунде. Поэтому тут, конечно, он становится весьма легкой жертвой для коллектива Бладбат, <coughs> потому что все-таки оппонента без Армора убить не так уж и сложно, когда Алкстрим. Алкстрим будет, возможно, сегодня вечером, но это не точно. Юзер 118-й, минус фаст. Вот это уже интереснее. Это уже какая-то небольшая интрижка завязывается. Ну и Морфеус убегает э, смотреть. Убегает смотреть типа лонг, но останавливается под кубом и слышит, слышит десантирующихся соперников в дроп и почему-то стреляет в стенку. Ну, прицел в этот момент объективно, конечно, находился на стене. С позиционированием немножко Морфеус... Прогадал, так скажем. Давайте так, 15-5. Ну, я, я не знаю, стоит здесь, конечно, вообще задумываться о каком-то камбэке. Я не, не вижу возможностей и шансов у команды The Last э, дать какой-то камбэк. Мне кажется, это, ну, просто невозможно. Вот вообще никак. Фаст у нас забрался, кстати говоря, уже вандер. Ой, вандер, простите. Э, в дропрум. И игроки атаки уходят на лонг, пи кстати, предварительно чекнув дроп, но не зайдя, не посмотрев, что там в нем происходит То есть фаст имеет возможность просто по таймингам выпрыгнуть А нет, а нет, вот все намного проще, дамы и господа Что ж, первая карта завершается со счетом 16-5 И победа команды BloodBat Ну, типа, это только первая, конечно же, да, победа А так как у нас матчи проходят по формату Best of 3, впереди еще как минимум одна карта